Итак, давайте поговорим о школе, о нашей школе, в которой много программ, в которой много э, семинаров совершенно различных. И вы, конечно же, имеете право и вольны выбирать и направление своего развития, и темп своего развития, и форму, в которой это все будет происходить так, как вам удобно. В школе работает пять факультетов на основном, факультете вы находитесь сейчас. Собственно говоря, он потому и называется основной, что там закладываются основы работы со своим сознанием. Именно со своим сознанием, как силой своего внутреннего мира, как тем энергоинформационным ресурсом, который собственно говоря и ляжет в основу всего остального. На основном факультете имеется семь базовых курсов, ровно по числу семи тонких тел человека. Первые два курса практически для всего остального являются обязательными. После второго курса работы с астральным телом, объявлен и а, возможен допуск на курс РУМ. Также после второго базового курса мы приглашаем вас на курс ТАРА, а также курс стихий тоже доступен после второго базового курса. Исключение составляет а, факультет от Либитум, но в нем вам предлагаются такие практики, которые не требуют в общем-то специальной подготовки и поэтому на этот факультет приглашаются э, ищущие и страждущие знаний совсем без допуска. Я полагаю, что с программой вы э, хотя бы поверхностно, но уже знакомы, так или иначе мы с вами будем касаться этой информации в течение всей нашей работы. Это достаточно большая система, которая в общем-то способна и может позволить вам раскрыть свои сознания, свои возможности своего сознания в совершенно различных областях. Если вы сомневаетесь, по каком направлении вам идти, если вы считаете, что можно все одновременно, то и в том и в другом случае я вам советую проконсультироваться и с моими коллегами и получить специфическую консультацию, возможно провести какое-то собеседование, чтобы в лучшей степени понять алгоритм своего развития, своего личного развития. Потому что все одновременно, конечно, охватить невозможно. И я понимаю жажду знаний многих из вас, которые считают, что именно так и надо. Сама когда-то такой была, тоже хваталось за все, но жизненный опыт многолетняя практика преподавания и э, большие познания в различных областях позволяют мне сейчас дать вам совет не стараться объять необъятное сразу. Идите последовательно. Ни в коем случае не нарушайте своего естественного ритма получения информации. Он впоследствии безусловно, изменится. и впоследствии вы сможете брать гораздо больше и с гораздо большей интенсивностью. Просто когда начинаешь, хочется много, но велик шанс и себя надорвать, и знаний не ухватить, что и в том и в другом случае не являются положительным фактором для той цели, которую вы перед собой сейчас ставите. Темп выбирайте сами. Всегда можно обучаться очно на тех занятиях, как в данный конкретный момент в прямом эфире, но вы также имеете право делать это и заочно. И последнее позволяет вам, получая все семинары в записи, работать в том ритме, который вам удобен. Единственное, что я вас хочу как бы предостеречь, что нормальный ритм не предполагает лени, то есть это не значит, что если я сегодня не хочу, сегодня учиться не надо. В этом смысле дисциплина нам все-таки нужна и пригодится, о чем мы конечно же тоже с вами поговорим, потому что это важно. Не нарушайте систему, выполняйте все упражнения, которые даются в практике, это тоже очень важно не нарушайте последовательность занятий, потому что они продуманы так, как необходимо по системе, по системе развития от простого к сложному. И поэтому ваше сознание должно быть готово, что всегда эм, сложность методики и интенсивность работы будет идти по экспоненте. У вас не будет возможности эм, на каких-то занятиях отдохнуть и просто послушать, если, конечно, это не касается факультета от либитум, там вам, конечно же, дается такая возможность чистого познания, но и то, пища для размышлений и пища для работы дальнейшей самостоятельной практики, которая дается там, также не позволит вам просто вкушать информацию, ничего с ней не делая. Вообще сознание человека, оно не должно так употреблять информацию. Просто, как говорят на Руси, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вовсе нет, оно должно в голове застрять и провести ту самую трансформационную работу, которая и является сутью и целью подаваемой информации. И вот цель школы это помочь вам двинуться дальше. Вместе со школой или самостоятельно, или с какой-то другой системой, или еще каким-то образом веду, ведомым, например, своим личным наставником из числа сил или богов, которые мы также, безусловно, ищем и находим в процессе наших, наших практик, наших занятий. У каждого свой путь. Сказать вам, какой путь ваш, никто не имеет права, кроме вас самих. Я постараюсь вас на этот путь вывести постараюсь вам объяснить особенности пути личностного развития, постараюсь вам дать базовые основы, какие препятствия возможно вас ждут на пути и какие вехи вам нужно преодолеть обязательно. Я не знаю, какую цель перед собой ставит каждый из вас, кто-то просто улучшит свою жизнь, кто-то лучше узнать себя, у кого-то вектор намерений ведет в магию, кому-то нужны чисто бытовые или социальные цели, нужен успех, власть, деньги. На, на все вы имеете право. И ничто абсолютно не отрицает другое. Ставя вектор в магическом развитии, это вовсе не, не говорит о том, что вы отныне будете абсолютнейшим бессеребренником, который э, от всего отказывается ради великой цели. Это глупость. Какую бы цель вы ни ставили, вы имеете право достичь и всех остальных, если конечно они являются сферой вашего интереса. Никакой обязаловки, это наше правило. Не стесняйтесь задавать вопросы. Работают преподаватели, работает форум, работает канал youtube, ну, я думаю, что с ним конечно же каждый из вас уже знаком. Какой бы вопрос вы ни задали, на сегодняшнем моменте он имеет право существования с одной стороны, с другой стороны он имеет право того, чтобы получить на него ответ. Что еще важно на наших занятиях? Сразу то, что мы говорим перед каждым факультетом, перед каждым занятием. Ведите дневник. Сначала это будет дневник ваших переживаний, в котором вы будете записывать все и свои впечатления, и свои ощущения, и свои события, и свои сны, и свои умозаключения. Это летопись, летопись и хроника вашего движение по пути от сегодняшнего момента, так как вы себя сейчас оцениваете, к тому состоянию, о котором вы мечтаете, которое является для вас символом преодоления предела. И эту летопись обязательно нужно писать. Во-первых, это поможет вам немножечко структурировать мысли, которые в процессе развития и раскрытия своего сознания иногда бывают несколько хаотичны и их необходимо периодически упорядочивать, чтобы своевременно делать выводы. Во-вторых, вы будете записывать там очень важные для себя инсайты, которые обязательно будут случаться и конечно же сны. Сны описывайте подробно, потому что в снах могут заключаться ключи, очень важные для вас ключи. При прочтении этих снов как бы дополнительным, спустя некоторое время станут вам в большей степени понятны, чем тогда, когда вы этот сон либо описываете, либо просто переживаете. Поэтому свою тетрадку сновидений желательно держать буквально у изголовья с карандашом и ручкой, чтобы своевременно успевать их записывать, потому что иногда бывает поток сознания идет, снов бывает очень много в течение даже одной ночи, и надо просто успевать их хотя бы схематично зафиксировать. Поэтому обязательно все пишите. Ну конечно же, стоит вас предупредить, что все свои тайны, все свои записи следует держать в секрете. Поэтому помните, что это лично ваше, какие бы хорошие не были у вас отношения с вашими близкими, с вашими домашними, с вашими друзьями, есть вещи, которые нужно до определенного момента, по крайней мере, не показывать никому. Это чисто гигиена. Я обязательно вам расскажу причины этого, когда мы с вами будем работать на соответствующем занятии, например, по поводу энергопоражений, там мы много будем говорить об этом, но вот сейчас просто примите мой совет и по возможности на веру, свое надо держать при себе. Это же касается и тех коллег, которые сейчас работают на этом занятии и в дальнейшем предполагают работать вместе. У нас бывают объединяются друзья, объединяются семейные пары, одновременно выполняют практики. И даже в этом случае свое ⁇ это свое. Не обижайтесь друг на друга, просто есть вещи, которые до определенного момента нужно беречь. Вот это очень важные вопросы, которые я бы хотела с вами. А говорить с самого начала. На берегу договоримся об условиях работы и помним, никакой обязаловки. В любой момент вы можете перейти на заочное обучение и в любой момент опять войти в очное. Другое дело, что очных занятий у нас э, случается немного, но для компенсации э, всегда есть полная ветка, полный комплекс всех наших занятий в видеоформате. И сейчас они продолжают сниматься как раз именно для вашего удобства, для вашего более качественного обучения, с одной стороны. Но с другой стороны, в противовес подобного рода крупным занятиям по базовым курсам, мы будем начиная со следующего учебного года, ставить специально для вас огромнейшее количество практических занятий, буквально каждый день, которые вы можете отработать, те или иные навыки, это так называемые в нашем формате клубные занятия, по разным темам, по разным курсам, по разным факультетам. Обязательно следите за своим расписанием, планируйте свое время, и если вам нужно участие в подобных мероприятиях, если вам нужно групповое, в каких-то моментах это бывает очень важно, групповое обучение, обязательно подключайтесь, не стесняйтесь ни в коем случае, потому что практика, практика, еще раз практика, в нашем деле это очень важно. Особенно сейчас, когда вы только начинаете, находитесь на самом первом курсе обучения.